Ну что ж, друзья, да, значит, что у нас, как и чем, кто-то спрашивает, я не поняла, а как и чи чи чистить зубы и язык. Ну, Света, что у тебя, как у тебя лично? мы так тут советуем, а вопросы да, тебе? Я, я редко чищу зубы, поэтому как-то вот я, я не знаю, я не заморачиваюсь, но если мне прям совсем захочется почистить зубы, у меня еще какая-то какая-то паста прям совсем легкая детская есть я даже не знаю ее название вот. я и чищу бывает вот. но это бывает крайне редко сейчас уже поэтому не, и вот порекомендовать чем чистить зубы не могу но то что ты сказала с перекисью да это действительно это действительно здорово и как раз вот то что ты сказала соска сейчас э, вспомнила в аптеках а, тоже есть вот эти вот для детей, когда режутся зубки. Он такой, как на напальчник для взрослых. И с такой мягкой-мягкой резиновой силиконовой щеточкой. Вот. И тоже можете вот, пожалуйста, крутой массаж получится. Да, супер. Надо посмотреть, что там нового изобрели в аптеке.